Ты, Фюндик, привет. Передавай привет Надюшке. Ну-ка, покажи, как ты передаешь привет Надюшке. Ну-ка, покажи. Чего ты там делаешь? Ась? Ага, ну, покажи, попрыгай. Траву все он разметал по всей клетке. На полы бы раскидал. Ну, передавай привет. Тюкутюк еще. Вот ты какой молодец. Вот ты какой молодец. Привет. Ну, помаши, надечки Помаши. Надюшке помаши. А? Ах ты хитруга. Сидел, значит, целый день. Папуся, выключи, пожалуйста. Ну Пока здесь. Вот тебе такой. Ты еще морковку хочешь? Морковку хочешь? Ах, ты хулиган такой. Ты еще выбрасываешь сладости? Надя сказала, тебе много сладости нельзя давать.